Приветствую вас. Добро пожаловать на курс по основам магии. Меня зовут Диана Холмстром. Я думаю, вы меня уже знаете. Если не знаете, не стесняйтесь задавать вопросы. Я на все отвечу. К общению я готова. Я к нему открыта. Так что не стесняйтесь. Те, кто совсем не знает, кто я, но вряд ли вы тогда, наверное, оказались бы здесь. Тем не менее, немного представлюсь. Я работаю на стыке магии и психологии, и, в принципе, такая моя основная задача внутренняя — это а, работать в направлении научного подхода к магии. Когда-нибудь, я надеюсь, в этом мире настанет тот период, когда мы отпустим а, столь важную пока что для современной науки парадигму материализма, и выйдем за ее рамки в мир волшебства, и увидим, что оказывается... За пределами научного э, диз, дизайна в эксперименте существует интересный мир для исследований. В этом направлении я двигаюсь, но мир сопротивляется. Задача этого курса, я думаю, всем достаточно ясна. Как-то обозначить этот самый путь мага. Как мы, в общем-то, будем им двигаться почему сейчас столько магов проснулось, да, то есть почему э, возник, вообще возникла идея создать этот курс, потому что очень много запросов по базам, по основам. Многие люди проснулись, понимают, что что-то с ними происходит, у них просыпаются силы, интерес, а с чего, собственно, начать, непонятно, и на самом деле действительно же непонятно, потому что очень много некой такой попсовой информации и я думаю, что многие из вас оказавшиеся здесь уже много перелопатили какую-то информацию в интернете различного рода нью темы Нью-Эйдж как-то взял, немножечко вытеснил все да и не всегда просто найти некую линию как, в общем-то, двигаться по этому пресловутому пути мага и э, как выстраивать вот этот поиск тех необходимых знаний и практик, которые приведет вас к желаемому результату. Э, я постараюсь с этим помочь, и, э, конечно, я надеюсь, что мой алгоритм действий направит вас дальше. Естественно, за курс, базовый курс основы магии, это не сделает вас а, полностью практикующим практику. Но мы можем пойти дальше, <laughs> посмотрим. Тем не менее, я постаралась внести туда в программу все, что может выстроить достаточно четкую картину и простроить дальнейший свой индивидуальный путь. И, возможно, этот курс будет иметь несколько ступеней, но давайте сначала. Начнем с того, что вот, нам сейчас нужно понять, вообще стоит ли нам туда идти, да? стоит ли прыгать в эту кроличную нору, и что это такое вообще происходит. И первое, наверное, все равно, как ни крути, в какой бы мы ни упирались вообще инструментарий, то в любом случае мы будем начинать сюда со стихий. И поэтому первая лекция у нас посвящена стихиям насколько они важны, насколько нам необходимо с ними работать. Помимо в целом того, что стихии это э, философский, магический, оккультный, э, алхимический базис познания мира, то помимо этого еще есть простая, очень практическая необходимость брать где-то энергию. В целом в магии, в оккультизме все сводится к тому, что мы состоим все из этих четырех первое элементов и следовательно для того чтобы воссоздать потраченные силы потраченную энергию нам нужно к этим первым элементам обратиться поэтому инициация в работу в стихии она имеет очень практическую такую ценность когда мы потратили энергию нам нужно и откуда это взять, а на самом деле есть еще более проще и более правильный путь, когда мы в целом и не тратим свою энергию, а в процессе создания ритуала, в процессе создания любой магической активности мы напрямую обращаемся к энергии внешней среды и становимся ретрансляторами просто напросто, и поэтому мы в итоге не тратим собственные силы. Более того, в процессе э, магической активности, если мы действуем через силы природы, через стихии, через первые элементы, то мы пропускаем через себя заряд энергии, и в итоге после любой магической активности вы чувствуете себя заряженным, а не выжатым. Конечно же, иногда, если активность требует очень-очень больших ресурсов, очень большой какой-то включенности, то э, иногда бывает так, что... Вот этого проходного потока не хватает. Нужно сначала накопить и сразу восполнить. Да? То есть, такое тоже может быть. Но, тем не менее, базовый принцип такой, что прежде чем вы начинаете работать, вы работаете не внутренней батарейкой, вы работаете как м, такой вот ретранслятор, аккумулятор, который заряжает и отдает. Да? И для некоторых работ вы просто расширяете свои емкости, наполняетесь, отдаете наполняете опять. Вот такой вот вы аккумулятор. И э, вот сама идея того, как это работает, она, в принципе, заложена в четырех стихиях. Потому что мы здесь должны понимать, что мы являемся продолжением физическим и энергетическим всего. И мы есть, э, в принципе, есть весь мир. Как и здесь даже дело не в том, что мы являемся проекцией микро в макро и так далее, а просто понимание того, что ну, мы рандомно собранные <с> да Соответственно, мы также на эти молекулы потом когда-нибудь распадемся Наше сознание э, сформировалось здесь, наше сознание также здесь расформируется. Мы... Наша душа прилетает из других миров, мы соединяемся с этим всем здесь, играем в эту игру. Но это вся игра, это есть, этот весь мир, вся эта, как хотите, там симуляция, матрица, полигон учебный, университет, кармическая ссылка, для кого как. Я больше воспринимаю Землю как университет как некую такую школу, куда мы приходим повышать свои квалификации наши души. И все это пространство, это все является единым веществом, состоящим из этих четырех первых элементов. По крайней мере, таков на это взгляд оккультиста и алхимика. Оккультизм без алхимии в том виде, в котором он есть сейчас, совершенно не был бы возможен. Алхимия без натур в том виде, в котором есть сейчас, и была в средневековье и в эпоху Возрождения, также невозможна. Поэтому далеко уходить нам не надо, и у нас получается так, что опять же мы возвращаемся к истокам, возвращаемся мы к натур -философии. Первая идея четырех стихий «Огонь, земля, воздух, вода» нам даровал Эмпидокл. В принципе, его идея была достаточно проста. То есть вот они, четыре стихии, и у них есть филии и фобии. Да? То есть вот, вот как бы дихотомия в, одном, в ракурсе, в одной стихии. И именно в, в противодействии, в взаимодействии вот этого столкновения рождается вообще какое-либо движение. То есть материя начинает что-то создавать, что-то делать. Сама по себе идея достаточно простая, тем не менее, э, хорошо описывает все, что нам дальше необходимо. Конечно, дальше это все развивается Платоном и Аристотелем. И Аристотель, отец Основатель алхимии, по большому счету, Аристотель выдал идею пятого элемента: все, что связывает, одухотворяет э, все четыре первые элемента. Он назвал ее эфиром или пятой эссенцией, то есть квинтессенцией. И, соответственно, этот пятый элемент это идея. Того, что это то информационное поле через которое соединяются и обожествляются, удохотворяются все первичные элементы, через что одохотворяется обожествляется материя, через то что общались боги, то есть понимание античной философии, через эфир, через квинтэссенцию боги осуществляли свою трансляцию божественной энергии по всем другим элементам. «Одвухотворяя нас и обожествляя». Пятый элемент. Помните прекраснейший такой фильм? Можем, конечно, взять идею Джорджа Лукаса, представить, что «Квинтэссенция» и пятый элемент — это Мила Йовович. И в целом, в какой-то степени мы будем правы. По большому счету идея Джорджа Лукаса, она очень банальна, она очень красивая, но она, в принципе, объясняет всю вот эту вот... Интереснейшую тему с алхимией и с началом натурфилософии, потому что он, эм, он, конечно, выдал, что такое пятый элемент. Да, пятый элемент – это э, то изначальное божественное идеальное существо. В данном случае это милое вещи, но неважно. То есть это та квинтэссенция всего, что есть в человеке. Но эта квинтэссенция, если мы вспомним фильм, не хотела функционировать без любви. И это такая красивая история, которая, в принципе, он там намешал всего. Там почему-то и церковь с этими пять, пятью элементами как-то взаимодействовала, хотя очень противоречивая идея, но не важно. Он красиво показал, красиво показал саму по себе идею, как четыре стихи, если вы помните конец фильма, они начинают действовать, они спасают этот мир, они запускают вообще, то есть перезапуск всей планеты за счет того, что туда входит вот эта квинтэссенция, туда входит пятый элемент, и не просто э, отдельный совершенный человек, а именно любовь, и именно вот в такой вот красивой оболочке, как Милл и Уиллис, да, И, соответственно, сама вот эта идея того, что э, любовь, вот этот эфир, запускает все четыре стихии, вот такая вот визуализация, пусть она будет, коль ее уже сделали, коль ее уже сняли, пусть она будет. Я в свое время пятый элемент очень очень очень любила, когда он вышел, мне было там лет наверное, 13, не помню, но я прям наизусть знала все реплики. Но да. Сама э, картинка в действительности красивая, и э, по большому счету ее можно оставить как некую метафору того, как работать эти четыре стихии. Аристотель размещал четыре стихии следующим образом. Такая у него была геоцентрическая идея. Соответственно, Земля, стихия Земли, вокруг нее вода, потом воздух и потом огонь. И уже далее начинаются другие небесные тела. То есть он как-то выстроил такую систему Вселенной. И во многих древних верованиях в действительности сама идея того, что огонь и воздух, они стремятся вверх, это небесные стихии, а земля и вода стремятся вниз, являются стихиями земными. При этом так объяснялось взаимодействие с небесным пространством. То, что происходит на Земле, воздух и огонь, стремится вверх, ввысь, в космос. И то, что, соответственно, вода по каким-то причинам, то есть она стремится вниз, <laughs> и когда падает дождь, она имеет, э, между, она имеет космическое небесное происхождение, но стремится к Земле. Земля остается центром. Кстати, Парацельс был более к нам благосклонен, и поэтому он считал, что, как, собственно, какую идею также проповедовал и Джордж Лукс, судя по всему, <laughs> что, да, квинтэссенция всех четырех стихий, некой такой вытяжкой, венцом творения, конечно же, является человек. У нас есть не только наше, <laughs> наше классическое понимание западной, а, западного подхода, есть еще и, конечно, восточные школ есть УСИН, есть йога, и э, так или иначе в каждой системе вы найдете приблизительное описание пяти элементов. В усине там добавляется дерево-металл, так или иначе везде мы у нас будут и первые элементы, и э, у нас везде будет главная наполняющая сила, это ци, это прана, Дыхание, жизнь, все, что вы хотите любовь в пятом элементе, например. Поэтому да, то есть, это та движущая незримая сила, которая запускает все. И, в принципе, она также ассоциируется с, с стихией огня, и, в принципе, ассоциируется далее с волей, потому что огонь это и есть воля. Для того, чтобы пройти э, и соединиться со всеми четырьмя стихиями, в основном это делается через базовую инициацию, тогда, когда мы представляемся стихиям и просим их запомнить меня, себя. Мы приблизительно что-то подобное делали с вами в прошлый Белтайн. Тайн. Э, тем не менее, на этом курсе постараемся это сделать более глубоко, более осознанно, каждый сам с собой. Сначала взаимодействие со стихиями, со стихиями, познав их, да, и потом мы сделаем с вами такую вот инициацию. И попробуем услышать наше первое первичное имя, которое поможет нам впоследствии работать, потому что нам для того, чтобы запускать этот механизм, нужно магическое имя, такой некий первичный код, дающий возможность запустить процесс. Если вы не получите его сразу, не волнуйтесь, когда-нибудь это произойдет. Интерес к алхимии и к стихиям в частности также был и у Юнга. И в целом алхимия для него представляла такой очень глубинный исследовательский интерес. И он также, конечно же, обращался к стихиям и, соответственно, к качествам стихий, которые определяли бы характер человека. И для него, да, то есть сами стихии являлись, естественно, архетипами. В принципе, они и есть архетипы. И э, каждая стихия обретает определенный разум, некую сущность. И э, по большому счету это элементали. И элементали это такие существа, я думаю, вы о них все слышали. Э, Процельс, например, ой, господи, извините, предлагал их э, закабалять. Так что я не думаю, что они нас очень любят. вообще, в принципе, довольно частая тема была в Средневековье и в поздней эпохе Возрождения. Да, то есть взаимодействовать с элементалями через какое-то их порабощение. такая Так себе стратегия. Тем не менее, Парацельс писал об этих элементалях. Да, то есть гномы. гномы, например, это элементали Земли, духи Земли. Подземные жители, да, то есть, да, Парацельс э, описывает гномов как бы маленькими подземными человечками. Идея гномов достаточно популярна. Мы все знаем их. Поэтому да, просто перечислим, что элементаль земли это гном, саламандра это элементаль огня, сильфы, эльфы, альвы. Всякие феечки, летающие различные, это все, соответственно, элементали воздуха, и ундины, русалки, это элементали воды. Соответственно, мы уже имеем определенные конкретные образы, с которыми мы можем работать. Тем не менее, в мифологии элементали являются достаточно простыми существами, хотя элементаль он состоит из одной стихии. Но мы понимаем, что с, по мере развития и во многих мифологиях эти образы они разрастались, обретали больше качеств, больше глубины. Поэтому, если нам нужно будет работать с элементарями, мы можем с ними взаимодействовать. Попробуем с ними взаимодействовать по обоюдному согласию, не будем их закабалять и кидать на них различными заклинаниями, чтобы их проработить, естественно. Нам уже не нужны язычки воробья, там или глаза Тритона, для того, чтобы творить магию. Благо, у нас очень много поменялось в этом мире, и теперь мы работаем на более... Высоких частотах э, в магии, вернее, так скажем, не мы работаем на более высоких частотах, а нам стали доступны более высокие и более низкие частоты. То есть наша вариативность, наш такой частотный э, потенциал, он, он стал гораздо шире. И то, о чем писал Папиус, может быть, уже не полностью актуально. Что я хочу сказать в данном, в данном аспекте касаемо гномов, русалок, сельф, саламандр, различных других мифических существ, различных пикси, фей и прочих, прочей мифической магической живности. Или не очень неживности. А... Нам важен абсолютно любой архетип. Любой образ, созданный когда-то человечеством, который наделен определенными качествами и проходит через все культуры, ну, может, не через все, но через многие, он уже очень полезен, потому что он встроен в информационное поле Земли. Он уже несет какую-либо функцию. Поэтому какой бы глупой идея ни была, если она когда-то для кого-то работала, если этот архетип в нашем сознании существует, то мы можем обратиться к нему, мы можем брать его энергию для осуществления наших целей. И в этом состоит основной подход, допустим, магии хаоса, чей постулат гласит следующее: нет никакой абсолютной правды, и абсолютно все возможно и разрешено. Какой бы вам образ не пришел, Хоть э, человечек, живущий за печкой там, или еще что-то, если он где-то, вы о нем слышали, и вы не только его придумали сами, если он еще питает, э, питается энергией других людей, которые к нему обращались, это уже рабочий архетип, который несет энергию. Поэтому мы можем работать и с гномами, и с сильфами, и с пикси, э, с любыми, в принципе, существами, которые упоминаются в фольклоре. Потому что... Они там упоминаются, а, соответственно, они несут достаточно много психической энергии. Они несут достаточно много энергии того самого эфира, пятого элемента, энергии Земли, воды, огня, воздуха, неважно. Важно, что вы не единственные к нему обращались соответственно, это уже много. Вы можете придумать и своих, и обращаться с ним, и напитывать. Это будут ваши личные архетипы, ваши личные некие энергетические образования, которые тоже могут работать. Ну, просто они будут, может быть, слабее. Вы можете создать группы, что-нибудь, и работать с этим. Поэтому путь мага — это понимание действительно большого многообразия, и вне зависимости от того, насколько вам кажется это глупым, это может сработать. Можете работать с Атлом, а можете работать с Гарри Поттером, с Доктором Кто. Кстати, вот допустим, в Британии есть храм падающего Доктора. Мне кажется, это просто прекрасно. И там, там те же самые люди, которые находятся в Ордене. Магия хаоса, поэтому в этом вся суть современной магии. Особенно, в принципе, магии метамодернизма. В том, что нет, абсолютно правды все возможно. И если есть этот доктор, кто, я имею в виду доктор Кто, который уже там 60 лет радует нас этот сериал, сколько есть, даже больше, у него нереально огромная фан-база то, конечно же, мы можем обращаться к этому архетипу. Почему нет? Это прекраснейший архетип. Это доктор с ультразвуковой отверткой, который может что-то сделать. <свы> мы можем его призвать и взять энергию и функцию этого архетипа. Вот, вот в, этой, в этом архетипическом пространстве, которое состоит из четырех стихий, самая главная идея того, что мы можем брать готовые энергетические, интеллектуальные образы, схемы, и взаимодействуя с ними, получать результат. Потому что ваша магия работает тогда, когда вы получаете результат. Если вы понимаете, что произошло движение вашего духа, если произошло движение материи, то с кем бы вы ни работали, значит оно сработало. Если вы поработали, может быть, немножечко коряво, с Гарри Поттером или да, с профессором Снейпом, и у вас что-то сдвинулось с места, значит, вот оно сработало. Не бойтесь искать э, любые варианты, которые, самое главное, триггерят в вас психическую активность. Мы взаимодействуем э, с архетипическим полем, с информационным полем через нашу психическую энергию. Поэтому что может с вас э, триггернуть, что может запустить этот процесс, не так важно – Важно, чтобы он запускался. Поэтому не... вопрос никогда не стоит в четкости выполнения ритуала и в какой-то такой детализации. Это четкость, детализация, некие алгоритмы, они нужны для того, чтобы мы включили свою психическую силу. Чтобы мы смогли войти в этот канал, коннект с информационным полем и э, наши информационные молекулы объединились с ним, чтобы мы стали едины с этим полем. Возвращаясь к стихиям, и как бы там ни было, какие-то правила для начала, конечно, же, нужны. Для того, чтобы просто понимать базис, и чтобы на него можно было встать. Но мы все равно движемся к абсолютной свободе, самовыражение на нашем магическом пути. У нас нет страшных божеств, у нас нет наказывающих божеств, у нас нет карающего Бога на этом пути. Потому что мага слово магус, мы можем отождествиться с любым божеством. И магия начнется тогда, когда. Магия начнется тогда, когда вы сможете позволить себе отождествиться с любым божеством когда вы точно понимаете, в чем его функция. Не просто отождествиться, а почувствовать его характер. Отождествиться, значит, на момент вашей магической активности превратиться в него. Позволить этому Богу манифестировать свою энергию через вас. Этот принцип э -э герметизма, оккультизма. Ну, оккультизм проистекает из герметизма. И здесь главное убрать вот этот страх, потому что аврамические религии полностью лишили нас этой возможности, да, то есть, когда пришла та самая идея жесткого карающего единого Бога, который за любой проступок карает, наказывает, побивает камнями, что там он еще делает, ну, как бы все, что в Библии описано, да? Носишь. Платье из смешанных тканей. Побить тебе, быть камнями. Так что да, работаем в субботу. Смерть. Поэтому момент того, когда вот это все выжигалось, то есть нас полностью отрубали, отрезали от взаимодействия с Божественным. То есть Божественное становилось исключительно управляющий У него оставалась только управляющая функция. У него не осталось функции, где мы взаимодействуем с богами, как с проявлением природы. Мы, магия возрождает саму идею вот этой инвокации взаимодействия с божественным началом. Когда ты взаимодействуешь с ним, объединяясь, не служа, не молясь именно в формате «хозяин-раб», а через отождествление, через манифестацию божественной энергии через вас. Да? То есть, когда мы возвращаемся к тому истоку, когда архетип, когда Бог, он был частью жизни именно с точки зрения манифестации энергии через человека. Мы же все таки пятая эссенция, пятый элемент. И вот этот сейчас новый сериал вышел, Лунный рыцарь. Там интересная идея, как боги через, действуют на Земле через своих аватаров в виде людей. Это, в принципе, идеально описывает того, как это все происходит и как, как, на чем строится, собственно, вся магия. Мы возвращаемся к той самой идее манифестации. Может быть, мы служим там аватарами или еще что-то. Но мы общаемся с ними. Мы общаемся с ними как с личностью. Мы можем с ними спорить, можем договариваться. Можем взаимодействовать как с личностью, потому что у них есть характер. Это не просто какая-то глыба э, великой любви, великого страха и великого наказания, а гибкая, персонифицированная структура. Соответственно, вы можете э, слиться с тем богом, который был до начала времен, да? Вы можете слиться в ритуале с богом Хека, допустим, египетским, который существовал до разделения мира на дуальности. И исходить из этой ситуации, когда вы стоите там и наблюдаете сотворение дуальности, вы наблюдаете, как запускается сам процесс движения мира, разделяясь на эту дихотомию, которая впоследствии будет обеспечивать этому миру движение. Через вот такие путешествия и отождествления с богами мы познаем саму суть магии. И попробую вернуться к стихиям. Мы через стихии понимаем, как эта манифестация происходит здесь, потому что для нас самая главная, важная часть архетипа — это его функция. Поэтому мы можем объединяться с любым из них, для того, чтобы манифестировать функцию в наш мир и в вашу активность, в ваше намерение. Допустим, когда вы создаете какой-то ритуал, хотите что-то там сделать, понять, достичь, получить и так далее. И в магическом ключе, и в натурфилософическом натур ключе первой стихией был огонь, хотя если мы пойдем путем Ордена Золотой Зарей, то они выводят первую стихию именно воздух, потому что для них все начинается со знания, и воздух — это и стихия информации, стихия слова, поэтому они начинаются с нее. Плюс стихия воздуха ассоциируется с востока. С востоком и для Ордена Золотой Зари все наше взаимодействие с Божественным Полем Начинается именно с востока. Все наши ритуалы, все наши очищающие практики и так далее. Мы всегда начинаем лицом на восток, потом крутится, крутимся по часовой стрелке по всем сторонам света. Я, тем не менее, начну с огня, потому что в моем понимании и в моей философии все начинается с воли. Огонь ассоциируется с действием, с направлением, с намерением и вниманием. В картах Таро огонь ассоциируется с тузом посохов, ну, в целом с мастью посохов, просто тузы. Для э, карт Таро это врата в мир стихии, в мир масти. Есть системы, где под огнем подразумевается меч, и это тоже нормально. Почему? Я следую наследию ордена Золотой Зоры. Их идея была в том, что мечи ассоциируются со словом. Слово — это стихия воздуха. В принципе, если мы говорим об символизме алхимическом, о символизме средневековом и символизме эпохи Возрождения, то да, меч — это слово. Слово — это меч. В финской традиции, например, до сих пор, если ты получаешь докторскую степень, то ты можешь получить меч и... Цилиндр. И меч в данном случае символизирует то, что ты владеешь именно словом, что ты владеешь знанием. Поэтому, да, то есть, как бы, и значит, такая, такая философия поддерживается в ордене Золотой зари, поэтому, так как мы пользуемся в основном колодами Райдера Уайта или Каули, то, да, как бы, у нас есть тема, что мечи — это воздух, посохи — это огонь. Другая традиция гласит, да, что меч куется в огне, поэтому он олицетворяет собой огонь. Как бы в целом тоже нормально. Опять же, абсолютно правды не существует, все возможно. Поэтому зацикливаться на конкретике школы я в этом смысла не вижу никакого, кто-то, допустим, кардинально не поддерживает. Перевернули карт Перевернутые карты в работе старого, а кто-то считает, что если ты не поддерживаешь перевернутые карты, то совсем ты заблудший таролог, неведующий истины. Поэтому оставим это, и вы можете действовать в той системе, в которой вам удобно. Я буду исходить пока из этого, что огонь — это посохи. Тем не менее, нам важнее не это, вам в первую очередь важна сам по себе идея стихии огня. И идея стихии огня, она ассоциируется с югом, и э, в принципе даже в северной мифологии юг — это муспильхейм, это царство огня, и царство север это царство льда. И э, там немножко повернутся, там на самом деле северо восток юго-запад, но неважно. Суть в том, что эти две силы, сталкиваясь, порождают жизнь. Э, поэтому... Архетипично огонь и вода это во всех мифологиях прослеживается, но на нас очень сильно повлияла северная мифология, поэтому да, в скандинавской мифологии, если мы говорим об их космогонии, то Муспельхейм и Ниппелихейм порождают Мидгард, то есть соединение огня и воды, льда вернее, порождает соль, ну вот такая у них была идея, а соль порождает, в свою очередь, жизнь и создает материю для Мидгарда. Мидгард — это мир людей. И юг — это горнило творческой энергии. И даже в скандинавской мифологии, несмотря на то, что там никто не живет, там есть огненные великаны, но они какие-то мифические, странные, их толком никто не видел, и вообще непонятно, живут они там или нет. Но Муспельхейм, тем не менее, является... Колыбелью творчества, стал ресурсной энергии вот, по себе идеи жизни и творческой манифестации. Поэтому для меня это первичная энергия, и, соответственно, если мы говорим об, опять же об античной натуре философии, то там также такое же распределение было огонь, земля, воздух, вода. Вот он, золотой зарень, немножко по-другому, то есть он начинает именно с воздуха, как с того, что знание первичное. Воля, действие, намерение, внимание. Это то, с чем необходимо для себя разобраться, понять, что это для вас значит, прежде чем вы начнете составлять любые ритуалы, какую-либо активность, вообще работать с намерением. Намерение – это то, куда мы направляем ту самую пятую эссенцию, квинтэссенцию, а огонь — это то, чем мы, собственно, ее заряжаем. Мы, то, чем мы фокусируем наше намерение, то, чем мы фокусируем наше желание, нашу, нашу цель. Намерением определяется ваша цель. И намерение должно быть согласовано с вашей психикой, оно должно быть гармонично. Если намерение не согласовано с вашей психикой, то мало чего получится. Если вы внутри не верите в свое намерение, оно не сработает. Поэтому не всегда работают визуализации, а иногда вы просто представили, что-то чуть-чуть подумали, и вот оно уже здесь. Здесь вопрос именно вашей синхронии, синхронизации со собственными психическими процессами, насколько вам комфортно эта идея, которую вы хотите достичь, насколько она вообще встроена в вашу психику, насколько она гармонична для вас. Во многих философиях, во многих культурах огонь является воспитателем и отцом. Допустим, культура Тенгри э, воспринимала своим отцом небо, но при этом ассоциировался огнем с огненным драконом, так как огонь стремится в небо. И для многих культур стремление определяет э, само свойство и функцию стихии и вообще явления. Обращаясь к огню, мы можем обращаться к нему как к воспитателю, особенно когда речь идет о посвящении и инициации. Но огонь является проводником нашего намерения. Когда мы, допустим, работаем с сигилами, то самый простой способ зарядить сигилу ⁇ это зарядить ее с помощью энергии огня. Самый простой способ очистить что-либо ⁇ это пройтись по нему огнем. Самый простой способ а, разорвать какие-либо... Связи ненужные, какие-то привязки и так далее, это тоже сжечь их. В общем-то, огонь действительно разрушает э, ненужные энергетические привязки, но он также может быть проводником, так как он стремится в, в, в То есть огонь можно сконцентрировать, э, если вы умеете работать со своим намерением. И самое Первая, наверное, главная вещь, что касается намерения, это как регулировать давление. Когда мы фокусируем огонь ментально и наши намерения, допустим, можно какой-нибудь пример придумать, наверное, деньги всех интересуют более-менее, и если речь, допустим, идет о деньгах или о больших важных приобретениях, о получении новой должности, о социальном развитии, об успешности проекта, то э, здесь, соответственно, да, то есть вот у нас есть готовое намерение, у вас есть картинка, что вы хотите получить по итогу вашего ритуала. Вы, допустим, уже представляете себя там, владельцем вот этого проекта или вот успешности. Там, ключи у вас от дома, от машины или еще что-то в руках. И дальше здесь вопрос именно, насколько ваше намерение будет гармонично. Когда самая большая проблема, особенно когда мы ассоциируемся с огнем, то есть это же такая мощная стихия, в нашем восприятии все равно, так как не крутим, мы, нам сложно очень представить, как это все будет развиваться, поэтому у нас есть такие заготовленные схемы, такие гештальты. Мы двигаемся из точки А в точку Б, и, как правило, в воображении и в сознательном восприятии это достаточно прямая линия. Когда в реальности, конечно же, она не прямая, она не то что не прямая, она вообще максимально кривая, она может охватывать столько всего, мы не можем придумать даже, сколько всего она может охватить. И поэтому здесь важно, чтобы мы научились следовать за огнем, научились понимать эту стихию, да, мы когда смотрим, она ровно горит, Но когда мы смотрим на свечу, вы в спокойной атмосфере, в вашей комнате, ваша свеча не подвергается никаким внешним воздействиям, ее пламя ровное, и, и кажется, что мы можем его контролировать. И да, в этом пространстве, в этом сеттинге мы реально можем его контролировать. Но если это что-то, вы начинаете делать некий, некую активность ритуала, ваше намерение, меняющее жизнь, она меняет реальность, то дальше включаются те силы и внешние факторы, которые уже не совсем поддаются нашему контролю. Здесь уже вопрос доверия. Потому что если вы дальше продолжите концентрировать свое намерение очень сильно, вцепившись с него зубами, и максимально тужиться относительно того, что вот оно, вот вы, вы визуализируете до да, посинение визуализаторских органов, а оно не происходит, потому что, потому что вы пережали канал. да, То есть, соответственно, нет движения. Мы должны держать намерение. Наш поток должен быть очень сильным но он должен еле касаться, мы должны понимать, что мы не можем ограничить огонь. Мы не можем ограничить пламя, когда это пламя преобразующее, когда пламя настолько мощное, что оно должно преобразовать нашу жизнь, поменять саму реальность, принести те ситуации, которые помогут реализовать нам то, что мы задумали, и, соответственно, здесь мы начинаем соединяться с огнем, попробовать понять, как он танцует, как, насколько вариативно, какие веточки он там сжигает. Представить себе костер мы не, мы не можем предугадать, как, как конкретно все это пойдет, да, какие веточки пойдут первыми, где какой пепел обвалится, какой рисунок получится у этого костра. И здесь важно научиться держать свой поток очень широким. Это намерение держать в широте и концентрировать его только в начале, когда мы даем саму картинку. Мы можем сфокусировать этот огонь, когда мы его запускаем, когда мы зажигаем ту самую свечу намерений для костер. Дальше же мы должны довериться и себе, и, нашим, и миру, вселенной, вашим богам, <laughs> в общем всем тем, с кем вы работаете. Потому что нашим сознанием, нашим мозгом мы не можем, к сожалению, предсказать все пути, через которые к нам может прийти та или иная возможность. Поэтому, дабы не пережимать эти возможности, мы будем танцевать вместе с огнем. Для этого надо создать стихии, познакомиться. Один из хороших вариантов, есть такая медитация, она очень старенькая, классическая, когда вы делаете намерение, желательно маленькое, потому что нам нужно научиться контролировать э, то, тот процесс, научиться видеть результаты своих магических действий. Поэтому попробуйте небольшое создать намерение, где вы можете почувствовать результат достаточно быстро, может быть, не за 10. Тоже соразмеряйте, да, то есть мы, магия прекрасна, мы можем, но мы пока учимся особенно, нам нужно понимать, в каком месте мы находимся. И если в этой точке, где сейчас у нас нет никаких предпосылок, то они не возьмутся завтра. Они должны выстроиться, мы должны простроить всю эту схему, как, как Мицелей, разрастись, построить вот эту всю красивую схему, с которой может вся эта возможность прийти. Соответственно, вот в этой медитации вы берете свеч свечу, в принципе, любого цвета, но идея, почему я говорил о том, что цветные свечи неплохо было бы, потому что цвет часто определяет именно наше психическое восприятие того или иного социального, личностного, физического явления. Так, допустим... Какой-нибудь желтый-оранжевый, все равно он будет с чакрами соотноситься, да. То есть, соответственно, он будет говорить про материальное. Зеленый, про любовь, голубой про самовыражение и так далее. Мы об этом поговорим, конечно же, позже о значении цвета. Сейчас вы можете взять обычную белую свечу или оранжевую. Оранжевые свечи достаточно хорошо действуют на нас, потому что они связаны с творчеством. И сейчас мы будем работать с огнем, и оранжевый цвет, и цвет огня, и э, чакра свадхистана, она тоже с этим связана, оранжевый чакр. Поэтому можно попробовать с оранжевой свечой или в простой нейтральный белый. И в какой-то промежуток, повыше желательно, воткните либо гвоздик, либо иголку с намерением то есть вы сначала возьмете этот предмет иголку или соответственно гвоздик и положите в него свое намерение то есть что что вы хотите получить желательно то что вы можете достаточно скоро получить чтобы ситуации успели сформироваться соответственно вы загружаете вот вы рисуете эту картинку вы соединяете эту картинку с этим гвоздиком и втыкаете в свечу, поджигаете ее. И вам нужно до домедитировать, смотря на пламя плечи, свечи, представляя, как материализуются ваши намерения до того момента, когда свеча догорит до гвоздика и упадет. Поэтому не свеча упадет, а гвоздик. Поэтому не втыкайте слишком низко, чтобы воткните так туда, где вы реально сможете точно досидеть. Понимаете, да? Что не надо там, допустим, вниз свечи и сидеть полтора часа на нее смотреть, это будет совсем тяжело. Чтобы это было не больше 10 минут, желательно 15 минут. То есть в самое начало вот втыкаете и медитируете. В идеале, конечно, обычно эта медитация происходит полчаса. Если у вас есть э, возможность ментальная полчаса э, думать о материализации ваших планов и ждать, когда упадет гвоздик, это прекрасно. Но это очень тяжело. Поэтому если у вас не получится первого раза полчаса, это нормально. Если у вас не получится дождаться, пока гвоздик упадет с первого раза, тоже нормально. То Здесь мы учимся. Поэтому постарайтесь с гольцом тут повыше, чтобы не перегрузить себя и помедитировать. Но все равно хотя бы чтобы минут 10 это все-таки получилось. В целом, конечно же, довольно-таки важно научиться медитировать. Медитировать можно по-разному, и классические версии медитации здесь тоже очень подойдут. Поэтому, если у вас нет еще навыка медитации, есть прекрасное приложение, где различные их сейчас много. Можно просто на YouTube включить guided meditations или там медитация на расслабление или еще что-то и у вас будет миллион их. То есть, когда мы не визуализируем активно, а мы учимся чувствовать свое тело, когда мы в медитацию садимся и медленно вниманием проходим от кончиков пальцев ног до макушки, постепенно осознавая наше тело и идея в том, чтобы Держать фокус. Насколько вы долго сможете держать фокус, пока ваш мозг не пойдет гулять где-нибудь и интересоваться всякой фигней. Поэтому э, очень важно для научиться держать этот фокус. И если ваш мозг пошел гулять, просто возвращать его во внимание. Во, в, в, и все. Фокус некий. Не уходить в эти дебри, которые он предлагает. Не корить себя за то, что вы опять отвлеклись, потому что вы все равно отвлечётесь. И достичь того, что полчаса вы сидите, и ваш мозг вообще ни разу никуда не отвлекается, ну, возможно, конечно, но это, это, это очень высокая цель. И вы можете этим заморочиться, но это не обязательно. Важно, чтобы вы могли его вернуть безболезненно, без особых потерь. Поэтому вы сидите медитируете, вы слышите какой-то шум, окей, вы отмечаете, да, там что-то шумит, что-то упало, хорошо, идем дальше. Я здесь сижу, стою, лежу, медитирую. Возвращая постоянно фокус. Вот мои ноги, мои колени и так далее. И когда вы будете смотреть на свечу, ваш мозг постоянно будет хотеть гулять он будет уходить в мысли. То есть вы концентрируетесь на том, чтобы ваше намерение исполнилось. Вы видите картинку, ваш мозг будет предлагать пути решения, отмечайте их, но не идите за ними. Не разворачивайте вот эту всю логическую цепочку, которую мозг вам даст. Попробуйте просто отмечать, что вот эта идея эта идея хорошо. А скорее всего через там, секунд 30-40, ну, может полторы минуты, вы уже будете думать вообще о поездке на лыжах 20 лет назад. Поэтому просто постарайтесь его вернуть и 10 минут, так скажем, продержаться. Это работа с пониманием намерения и как вы его формируете, как его держите, как вы удерживаете внимание. Есть еще момент воли. И внимание к телу. Как мы проявляем волю? Ну, помимо того, что это упражнение, оно, в общем-то, включает в себя и то, как мы проявляем волю. Потому что если мы сидим 10 минут, ждем, когда упадет наш гвоздик, это тоже воля. Это очень большой акт проявления воли. Конечно же, я здесь немножко говорю, исходя из своего опыта, потому что мне такие вещи даются очень тяжело. У меня есть легкая форма ADHD, э, СДВГ, скорее СДВ, без Г, то есть синдром дефицита внимания, поэтому э, мне концентрироваться, медитировать без активной визуализации, где есть конкретный сценарий, очень и очень тяжело. Прям очень тяжело. И я делаю это каждый день, 30 минут в день. Моя медитация состоит в том, чтобы, не меняя позиции, можно лежать, можно сидеть. Но не меняя позиции, фокусируясь, возвращая свои мысли, просидеть таким образом 30 минут. Можно иногда давать своему мозгу рисовать картинки и просто их смотреть со стороны. Если вы хотите заморочиться, вы можете вести себе такую практику. Это очень сильно продвигает. Uh, но Это тяжко Тем не менее Для того, чтобы В итоге научиться Концентрироваться Концентрировать энергию, концентрировать намерение Осознавать uh, Ваше положение тела и вашего Сознания в пространстве Вот эти 30 минут в день Это конечно колоссально ну, Мне это дало очень много Поэтому я советую и, конечно же, за, за, все пишем в свой дневничок. Я расскажу о дневничке на прямом эфире первом, то есть вы уже к этому моменту должны знать о том, как заполнять э, дневник и что туда писать. Поэтому, как только вы сделали практику с огнем, вы туда записали, записали свои мысли, записали, какие у вас были ощущения. Дальше с одной стороны, эта практика может и не, ог... не... не связана с огнем напрямую, но тем не менее, эта практика связана тоже с медитацией, с намерением и с пониманием воли. Вы можете просто сидеть, опять же, пять минут, и потихоньку закрывать. Ну, Я думаю, вы эти практики, может, и знаете, да? То есть вы начинаете с большого пальца, Закрываете его. И вот так вот полностью сосредотачиваясь на внимание, зажимаете кулак. Не так быстро, как я сейчас сделал <с> А просто осознавая каждое движение. Кажд... Постараясь осознать каждую мышцу, которую вы сжимаете. Пока вы сжимаете кулак. Потом с мизинца начинаете его раскрывать. Также осознавая каждую мышцу, каждое движение вашей кисти. И также на второй руке. Тоже попробуйте эту практику поделать минут 5. Желательно 10 Вообще, в целом, если мы говорим о практиках, то 15 минут считается минимум, 30 минут – достаточностью. Но сжимать-разжимать кулаки 30 минут точно не надо. 15 минут максимум, я думаю, здесь хватит. Здесь мы сосредотачиваемся на том, как проявляется наша воля. То есть нам нужно поймать вот этот маленький аспект. Он очень тот самый аспект, когда мы расщимаем, разжимаем свои мышцы, когда мы двигаемся. Потому что э, там хранится сама по себе идея воли, когда наше волеизъявление сразу же мгновенно меняет положение нашего тела, наши части тела и какие мышцы мы запускаем. Все это нужно... Уметь внутри себя поймать. И когда вот эта схема будет поймана, сделайте эти упражнения несколько, несколько раз за неделю. Попробуйте и запишите в дневник, поймали ли вы эту идею, как ваша воля управляет вашим телом. На очень тонком уровне, очень мелком уровне. И... Вот эту схему уже можно будет запомнить как отдельную и на микроуровне управлять событиями в своей жизни. То есть такое очень на микроуровне видеть, как вы можете менять положение или невероятности. Потому что со временем вы научите их... научитесь их чувствовать. Когда вы находитесь в ситуации, если у вас уже наработан навык медитации, понимание того, как и что устроено в магическом поле, вы находитесь в какой-то, допустим, стрессовой ситуации. Если вы уже умеете медитировать и занимать позицию обозревателя, то вы можете уйти в позицию обозревателя и увидеть внутри себя со временем не сейчас, да, но то, к чему мы стремимся, где мы будем применять, применять этот навык который может показаться таким глупым, и все и так очевидно. А, в, мы можем замереть вот, стрессовую ситуацию. Вот вам надо выбрать что-то, не знаю, или вы ничего не можете сделать, но вот какой-то вы попали, просак, слово такое. Здесь у вас есть линия вероятности. Вы занимаете позицию наблюдателя и понимаете приблизительно, допустим, два-три варианта, как будет развиваться событие дальше вы можете увидеть эти линии в пространстве во временной шкале. И вот здесь тот навык, которым вы сгибаете свои пальцы, с которыми вы двигаетесь, вот здесь вы начинаете наполнять энергию, поворачивать те линии вероятности вашим вниманием, которые нужны вам. То есть спускаясь на микроуровень. Очень часто... Я не говорю, конечно, за всех, <смех> но э, я должна сказать, что магии очень часто проскакивают этот момент, потому что мы, когда-то научившись этому, как-то, может быть, автоматически, не придавая этому какого-то большого значения, когда уже получались результаты большие, а в магии оно, знаете как, всегда есть демонстрация для дурака. Когда вы э, только входите... В игровое поле у вас всегда получится что-то с первого раза второй раз третий раз получится потом возьмет и перестанет получаться потому что был показан это была демонстрация теперь нужно этому учиться таков путь неофита и часто мы часто маги которые уже находятся в практике достаточно давно Могут творить большие дела в масштабе. Но забывает немножко про свои дела <свы> и про микро <свы> на вот этом вот таком вот микроуровне. Не забывайте про него. <свы> Потому что э, кажется, что когда мы уже большими мазками научились формировать ситуации, и вы этому научитесь, и, как правило, любой маг, уже который работает достаточно да давно, он рисует реальность как, им, как импрессионист то есть надо это смотреть издалека то есть это все вот так вот сейчас в моменты турбулентности когда реальность вообще по-другому действует я думаю вы все заметили нам нужно вернуться к вот этим основам истокам и вспомнить про этот микроменеджмент Вспомнить про базис, про то, что прежде чем перейти к крупным мазкам, нам нужно э, научиться опять, ну, ре научиться вспомнить, как это управлять своей волей на микроуровне линиями вероятности. И это все все-таки связано с огнем, тем не менее, да, <laughs> да, я не просто уже говорю о чем-то. Это все действительности связано с огнем. Потому что именно он учит нас направлять, и он учит нас двигать вот эту энергию по линиям вероятности. Мы представляем эту картину, мы представляем ситуацию, где нам даются варианты развития событий, и мы выбираем то, что мы хотим. И вот теперь теми самыми мышцами, тем самым инструментом, которым мы управляем мышцами, мы эту линию вероятности наполняем огнем. Мы ее подсвечиваем, мы ее расширяем, мы ставим проекцию себя на этот путь вероятности, мы его призываем, так скажем, закрепляем в реальности. И это именно те, те, тот инструментарий, тот когнитивный конструкт и физиологический конструкт, через который мы двигаемся, через который мы управляем своим телом. То есть... Нам важно вернуть внимание э, и контроль над мелкими конструктами. Я предлагаю все же для пущего эффекта и развития расширения вашего фокуса ввести в свою рутину 30-минутную ежедневную медитацию. Да, кажется, что это сложно В общем, ввести в свою практику, в свою рутину, но, как показывает практика, оказывается, что это не так сложно. И 30 минут оно как-то всегда найдется. Даже если вы будете делать перед сном или сразу же по пробуждении. Это проще всего, но это не важно. Вы можете делать это в поезде, в самолете где угодно. Вы просто сели в одну позу, расслабились, легли в нее, закрыли глазки и понеслась. Это расширяет фокус, расширяет возможность как-то. Расширяет вашу возможность доверять пространству, расширяет возможность, расширяет ваш фокус внимания. Кроули еще предлагал такое интересное упражнение, как заменить какое-либо ежедневное употребляемое слово на любое другое. Но он, допустим, предлагал заменить слово «я» на «он», «она» или «они». Поэтому, ну, как бы говорить о себе «она» наверное в ежедневном быту будет сложноватым мы не такие эпатажные, как Роули. Это, наверное, было бы интересно. Ну, какое-нибудь слово можно телефон заменить на смартфон, если вы, допустим, говорите «телефон». Или если вы говорите «смартфон», заменить на «телефон». То есть что-то такое базовое. Иметь, начать вводить какую-то привычку, которая... Где вы можете себя переучить а, что-то очень легкое. Допустим, вы всегда зачесывали волосы направо. Научитесь зачесывать их налево. И так далее. То есть вы можете выбрать себе любое что, где вы гарантированно поимеете успех. Для меня это было вешать ключи на место, например. Знаете, так себе. Тяжело, но <смех> я научился. Зубы начать чистить не правой рукой, а левой, ну или наоборот. То есть какие-то такие вещи. Но делать это всегда, да, то есть как только момент, что вы понимаете, окей, что вы точно теперь чистите зубы не правой рукой, а всегда чистите ее, их левой рукой. Что успех. Соответственно, это, это именно вопрос работы с огнем. Где мы можем мы научаемся управлять своим вниманием, мы научаемся управлять своей волей и намерением. Еще один важный аспект огня, его мифологическое значение. Его людям даровали боги. Это то, та стихия единственная, которая была дарована которая не была очевидна с самого начала. С водой, воздухом, огнем. Оно, ой, с водой, ой, с водой, воздухом, землей. Оно как-то было более очевидно с самого начала. Да, то с огнем пришлось постараться. Ну вот благодаря Приметею. Но ну, им равно в разных мифах этот персонаж назывался по-разному. Но всегда был кто-то, кто давал огонь людям, олицетворяя тем, что мы что нам были дарованы знания Бога, знания божественные. Поэтому огонь — воспитатель, поэтому через огонь происходит вся самая основная магия. Поэтому про огонь я сейчас говорил так много, остальные стихии, может быть, чуть меньше будет, но огонь — проводник всей этой, той магической силы, которую мы аккумулируем с помощью других стихий. Огонь, воздух, конечно же, разжигает огонь, поэтому... он Отнюдь не менее важно, никакая стихия не менее важно Но если мы говорим про магию, то, конечно же, с магией связан в первую очередь огонь, когда мы используем его в ритуалике. Без остальных стихий тоже никакой магии нет. Но нужно понимать, что именно через огонь мы соединяемся с божественным, мы соединяемся с богами. Не всем богам нравилось, однако, что кто-то из них взял и подарил людям огонь, <свят> что теперь они могут быть равны им. И о примета именно про это. Его жестоко наказали за это. Но, тем не менее, огонь был дарован. Это тот переход человечества на тот уровень сознания, где мы можем общаться с богами, да? где мы можем творить жизнь, развитие, Творчество. Следующая стихия — это стихия Земли, Гея. Если огонь — это действие, то стихия Земли про молчание, про аккумуляцию внутренней энергии, про то, что мы работаем со своей психикой, мы работаем с подсознанием. Действие огня направлено вовне, действие Земли направлено внутрь. Поэтому в «Натур философии» это было действие, Соответственно, Земля это было молчание. И помимо того, что да, мы идем путем мага, для того, чтобы идти путем мага, а не для того, чтобы показывать миру свою индивидуальность, так скажем, хвастаться ей и так далее, не для того, чтобы растить свою нарциссическую часть. Но. Не без этого, наверное, тоже. Тем не менее, в Земле мы. Мы работаем через свое подсознание, через подвал личности. Если мы вспоминаем миф о геи, то мы помним, что там в недрах ее рождались монстры, хронические чудовища, старуки великаны. И мужу ее это все не нравилось, и он их запихивал обратно в нее. Такие у них были довольно ужасные отношения. И в итоге Зевс положил этому конец. Простите, какой Зевс? В итоге Кронос положил этому конец, скопив Урана. Ну, я сейчас мифологию не буду вам предсказывать. Я думаю, вы знаете. Если не знаете, то почитайте миф о Геи. И сама идея работы с Землей, она наша мать. И мы работаем с архетипом матушки, именно матери, которая дает нам силу которая нас держит здесь, позволяя нам заземляться и питаться ее энергией. Когда мы работаем, даже если мы направляем нашу энергию через огонь, наши намерения аккумулируем в огне, тем не менее, все равно мы наполняемся сначала энергией у Земли. Прежде чем мы приступаем к важному э, ритуалу, прежде чем мы приступаем к такой важной магической активности. Нам нужно заземлиться, нам нужно четко почувствовать, как наши стопы стоят на земле, как из центра земли поднимается в них энергия и как именно эта энергия питает то, что мы собрались сделать. Для того, чтобы научиться напитывать энергией земли нашу магическую активность, я предлагаю следующее упражнение. Надо с ней, с этой энергией познакомиться, прежде чем мы в нее сможем инициироваться. Мне это упражнение досталось случайно, давным-давно, когда в Москву приезжал такой интересный специалист, как Рон Дэн Кларк. Она занималась танцами живых эмоций. Именно так называлась всю программа. Но упражнение достаточно простое. Нам надо будет выйти для этого на улицу и попробовать услышать звуки, различные звуки, и поймать в них ритм. То есть у нас задача такая, что да, мы в этой вот земле, когда мы познаем стихии Земля, мы познаем молчание, познаем именно вопрос восприятия. Если огонь это действие, это движение вовне, то, соответственно, Земля и движение внутрь это молчание это именно стадия, фаза, такая, скажем, состояние восприятия, состояния приема информации, и хорошо бы научиться чувствовать ритм Земли, научиться чувствовать музыку. Всех этих звуков, которые Земля производит, она их производит очень много. Понятно, что если вы в городе, то звуков будет гораздо больше, чем нам нужно. Но это тоже звуки Земли, Мы, все, они все равно наши. Они все равно здесь, они все равно часть экосистемы. В идеале это в природе, конечно, если у вас будет такая возможность где-нибудь в лесу. Потому что звуков все равно будет много, будут, будет ветер, будет шум веток. Будут птицы, насекомые особенно сейчас и летом. И выйдя туда попробовать расслабиться, закрыть глазки, желательно, потому что таким образом мы начинаем лучше слышать, естественно, когда мы отключаем один прием сенсора, другой начинает его компенсировать. Поэтому, когда в машине хочется лучше видеть, выключаешь музыку, да. Соответственно, пробуем. Пробуем поймать ритм и начать под него немного двигаться. Я не предлагаю вам танцевать посреди города, хотя это тоже могло быть интересным опытом. Ну, можно не танцевать, как вам угодно. Но как минимум поймать этот внутри ритм, отметить его для себя. И если получится подвигаться вместе с ним, то это было бы идеально, таким образом вы пропишете этот ритм в теле. Поэтому, конечно, на природе, где у вас есть какая-то приватная, где вы можете чувствовать себя свободно, это было бы сделать идеально. Хотя, если мы говорим о парках, то вот сейчас вот по Праге ходишь, в парках там кто чем только не занимается, поэтому, наверное, если кто-то будет стоять и танцевать, молча, без музыки, просто дополнит картину различных цигунистов, йогов, людей с палками, медитирующих, прыгающих и прочих. Соответственно, идея, да, чтобы принять этот звук, принять ритм, научиться его распознавать, научиться под него двигаться, научиться его слышать. И когда вы будете заземляться, то этот навык поможет вам переключить вот это тонкое внимание, то есть вся, вся магия происходит на вот этих микроуровнях внимания. И когда вы начинаете делать упражнение заземления, то, соответственно, вы представляете вот этот ритм. Он тонкий, какие-то движения вокруг атмосферы, да, то есть когда вы подключаетесь к энергии Земли, вы вспоминаете этот опыт, как вы соединялись со звуками природы, как вы соединялись с, этой, с этими токами, с, с потоками. У меня... На моем канале Telegram выложена практика медитации по чистке чакр, и там она начинается с заземления. Я выложу ее тоже в канал, на всякий случай, чтобы она была под рукой. И когда вам сложно, тяжеловато, там, допустим, вы чувствуете некую усталость, то можно эту практику сделать. И когда будет в самом начале часть, где, соответственно, из ваших ног корни прорастают в центр Земли, то вспоминайте эти звуки Земли, вспоминайте, как вы соединяетесь с энергией Земли. Еще одно приинтереснейшее упражнение, я его подсмотрела, и <связываю> сделала сама в его всего лишь один раз сейчас, <связываю> я планирую это сделать, буду вместе с вами изучать. Есть такое прекраснейшее приложение, называется э, ⁇ Психонавт ⁇ но вообще оно основано на таком упражнении с энергией Земли, уже достаточно известном. Когда вы выходите на прогулку, чтобы у вас было несколько часов свободных, почувствовать, как раз, вот эти нити вероятности развиваются. Потому что то, что я говорила в стихии огня, когда мы намерением умеем напитывать нужную линию вероятности, то, когда мы работаем с энергией Земли, мы научаемся их чувствовать. И а, один из аспектов, когда мы научаемся их чувствовать – это умение считывать пространство, куда оно вас ведет. То есть, допустим, у вас есть полдня свободных. Пофантазируем, что они у вас есть. Надеюсь, что вы их найдете какое-то время на этой неделе. В идеале. Ну, как получится. И, соответственно, в ближайшее время попробуйте выйти на прогулку без какой-либо конкретной цели. Но с определенным намерением. Что вы хотите найти? Что, допустим, вас беспокоит сейчас? Какое решение вам необходимо принять? Или какую-то ситуацию вам необходимо разрешить? И мы будем играть с пространством, мы будем играть с матрицей. А это достаточно интересно и без приложения, но с приложением, мне кажется, это еще интереснее. Сейчас по приложению расскажу. Но основная суть какая? вот До того, как изобрели приложение, люди делали так. Ты выходишь с этим намерением, и когда ты вышел из дома, ты первый принимаешь решение. да Ты идешь прямо направо-налево, ну, как бы в, любую, в любом направлении, которым тебе хочется сегодня пойти. Или же, если ты совершенно не знаешь, куда тебе идти, то... Пусть Звезда Хаоса тебе укажет. Кстати, Звезда Хаоса выглядит вот так. У нее 8 направлений, и они все в разные стороны, то есть она в 3D. И, соответственно, сама идея, что мы выходим за пределы вот этого центра, за пределы сферы, мы выходим за пределы нашего представления о мире. <coughs> Можно пройтись по логике и идти в том направлении, в направлении которого лежит ваше решение. То есть, допустим, север, здесь будет маленький кусочек знания, который не имеет отношения конкретно к энергии Земли, но на самом деле космос не связан. Каждое направление Земли имеет, естественно, значение в магии. Она основывается на скандинавской мифологии, основывается на других культурных наследиях, и Соответственно, единица это у нас, она соотносится с цифрами, север это единица, это я, это личность, она манифестация своего я, также это соотносится с картами Таро, то есть это маг. Поэтому если нам нужно решать вопросы э, своего становления, манифестации своего я, понимание, что такое я в пространстве, что такое свое эго, то мы идем на север. Даб uh, двойка – это северо-восток, это мир туманов, это Нифельхейм, это мир льда. То есть там мы идем туда за тем, чтобы понять, что изначально нам uh, запланировано, какова наша была изначальная миссия на Земле, то есть каков нам изначальный ресурс. Плюс, конечно, единица Север имеет мужской аспект, двойка имеет женский аспект. Это Верховная Жрица, да, то есть мы идем за предназначением на северо-восток. На восток же мы идем за контактами и коммуникациями расширение горизонта. Это тройка, это императрица, это Утгард, это то, что находится за забором, э, за крепостной стеной. Это Йотунхайм или Утгард. Соответственно, на восток мы идем за расширением своих возможностей, за новыми контактами, за новыми коммуникациями. Далее у нас юго-восток. Э, это шесть. На юго-восток мы идем за решением э, накоплений финансовых вопросов, не динамичных а о том, чтобы, если нам нужна какая-то определенная сумма, э, если нам нужно что-то спрятать, мы тоже идем на юго-восток. Мы идем гномом туда. Э, соответственно, это Свартальфейм, это мир гномов, мир достаточно все равно враждебный для северной культуры и, в принципе, для европейской тем не менее, именно там, через преодоление всего, что связано с, шестом, с шестым арканом, когда нам нужно сделать выбор, мы идем на юго-восток. Если вам предстоит сделать тяжелый выбор, идите на юго-восток. Он легче от этого не станет, но он станет более понятен. Юг – это, соответственно, цифра 9. И это Муспельхейм. Если нам нужно на юг, мы идем туда за тем, чтобы путешествовать и решать интеллектуальные вопросы. Поэтому, если ваши вопросы связаны с интеллектом, с интеллектуальной собственностью, с развитием собственных проектов, со своим интеллектуальным становлением, то двигайтесь на юг. Юго-запад. Сори, я про юг сказал, что это муспельхемия, это хель, потому что муспельхейм это юго-запад. То есть Хель это еще юг, это еще и мир мертвых, это царство Хель. Но мир мертвых это не, это не про смерть, да, то есть это именно про некое такое интеллектуальное перерождение. В восьмом направлении в Юго-Западе Мус это направление творчества и зарабатывания денег, материализация вашей творческой энергии. То есть динамические деньги. Не статичные накопления шестого аркана, а динамичные деньги, когда происходит постоянный драйв. Сексуальные аспекты также идут на юго-запад. На юго так что если вас связано с творчеством, с, динамикой, с финансовой динамикой или с сексом, секс, драйв, рок-н-ролл, <laughs> то вам на юго-запад. Запад – это цифра 7, и все, что касается цифр, также соответствует арканам. Поэтому если единица – маг, двойка – верховная жрица, тройка – императрица – восток, юго-восток, шестерка, влюбленные, юг, девятка, отшельник, юго-запад, восьмерка, сила, запад, семерка. Это колесница и это вопросы статуса. Если что касается вопроса новой позиции на работе, повышения вашего социального статуса, приобретения чего-то статусного или же решения вопросов свободы, обретение свободы и состоятельности, то вам на запад. Это Ванахейм, мир старых красивых богов, прекрасных. И четверка, завершающее направление, это, соответственно, император и северо-запад. Это Альфхейм, мир светлых Альбов. Туда мы идем до решения вопросов семьи, нашей психики, стабильности, формирование какого-то формата нашей жизни. Соответственно, это, это четвертое направление, это направление Северо-Запада, императора, в скандинавской мифологии, Аль, это Альфхейм. Ну и пять – это Мидгард, это центр Верховный Жрец. Ну, в центр нам эти сложно, потому что мы исходим из того, что мы есть центр. Поэтому, когда вы вышли на эту волшебную прогулку, Определитесь для себя, что это такое, что за, что за направление вам необходимо. И, соответственно, двигайтесь в этом направлении. Допустим, вы пошли за расширением своих возможностей на восток. Очень идите медленно, потому что вам необходимо смотреть под ноги, на стены, э, все везде что угодно, потому что ваше направление должны определять знаки наружу. То есть вы увидели какую-то стрелку даже если это просто будет указатель дорожный, вы поворачиваете на эту стрелку. Вы увидели какой-то граффити с названием или еще как-то вам подсказал, дальше идти, вы идете туда. Определите себе приблизительное количество часов, в вы будете гулять. Но ну, может быть, для начала маленькая. Может, там, не знаю, два часа сделайте. И смотрите, где вы окажетесь через два часа. Можете даже меньше. Можете там час-полтора. Просите пространство вам помочь. Найти то, что вы ищете, найти ответы. Когда вы начинаете... Когда вы начинаете играть с матрицей, она на самом деле приводит вас. Потому что все... Почему-то очень взаимосвязано. <смех> Мы будем играть с этим архетипическим полем. И поэтому куда-то до вас она приведет. Потому что это путешествие, естественно, внутреннее. И э, то, где вы будете ходить вовне, это внешняя проекция. Это достаточно интересная игра. Сам по собой желательно ее делать. <смех> И э, матрица работает таким образом, что все взаимосвязано. Вы будете прослеживать пути. Этот навык нужен для того, чтобы уметь сканировать вариативность, уметь сканировать варианты развития событий, научиться тонко чувствовать, куда вас ведет энергия, и научиться тонко чувствовать, куда энергия сама идет по себе, и за ней следовать. Это очень важный навык для 12, для гаданий, в принципе, для работы с любыми мантическими системами. Поэтому таким образом можно выйти из матрицы ненароком, такие... Прекрасные какие-то люди есть под названием... Не знаю, как их зовут там конкретно, но... Они сделали приложение под названием «Рандонавтика». Соответственно, вы его скачиваете, я ссылку кину. И э, вы выбираете... Там есть несколько вариантов. Вы выбираете, что вам нужно. Либо для того, чтобы искать аномалии в вашем районе, либо для того, чтобы просто исследовать... И он будет вам выдавать, соответственно, что вы хотите. С слепое пятно или аномалии. Здесь два, две опции есть. Если в аномалиях, то вы ищете аттрактор энергии, силу или пустоту. И генерируете случайные цифры, ну, и координаты. И двигайтесь туда. Он примерно там полтора километра радиус вам дает. Ну, это было забавно, мы попробовали сделать это с другом в Кракове, и в итоге мы где-то были в одном месте, не посмотрели, куда нас привел, в итоге нас привел нас к нашему же отелю. Ну, забавно. А... В любом случае, да, то есть это... это мы так играли, с другом это не получится особо сильно сделать, потому что у вас могут быть очень разнонаправленные намерения, поэтому лучше это делать в одиночестве. И я думаю, что стоит попробовать и тот, и тот вариант. И с приложением, и без приложения. Таким образом, вы научитесь отслеживать вариативность и соединитесь с энергией Земли. Потом не забудьте обязательно, когда вернетесь, записать всю в свой дневничок. Следующая стихия ⁇ это стихия воздух. Воздух — это информация, это знание. И если, соответственно, девиз огня действовать, земли молчать, то девиз воздуха — знать. И это знание, оно очень крепко связано с техникой визуализации. Потому что через понимание своих возможностей, вашего, своих, своего воображения, мы, в принципе, понимаем возможности и наши магические. Упражнения с воздухом, для того, чтобы нам познакомиться с воздухом, они простейшие. С одной стороны, я думаю, что если вы интересовались когда-то магией, то вы в любом случае их делали уже, но не поленитесь, повторите их. Мы будем работать с мыслеформой. Помните такие? Это такой базис, но он все равно, в общем-то, нужен для того, чтобы научиться контролировать те энергии, которые вы продуцируете своим телом, а мы их очень делаем много. И на что способно, собственно, наше внимание, воображение и так далее, визуализация. В идеале, конечно же, чтобы знакомиться с энергией воздуха, это все вариативные дыхательные техники. Но ну, онлайн я их вам не проведу, но я и не специалист, на самом деле, по ним. Но если у вас есть где-то там под рукой специалист по какому-нибудь реберсу, например, или э, холотропному дыханию, то <смех>, это было бы прекрасно. <смех> Можно было бы туда заходить и попробовать, потому что, в принципе, и с намерением того, что вы стихию воздуха, в общем, было бы замечательно. Стихия воздуха в Таро представлена, по крайней мере, у Райдера Уайта, меч, ст... тузом мечей и в целом мастью мечей, то есть как символ слова, как символ знания. И э, в идеале с, с энергией воздуха можно познакомиться, конечно, на улице, почувствовать ветер, подышать, повзаимодействовать с ним. Но что такое знание в таком метафорическом плане? Воздух и знание – это мысль То есть это та форма, которая есть, но она не имеет плотной физической оболочки. Для того, чтобы ознакомиться с тем, как работает стихия воздуха, как работает стихия воздуха именно в магии, нам нужно поработать с теми самыми магическими шариками, с плотной энергией, которую можем создать своими руками и так далее. Почему элементали воздуха это именно сильфы, различные феи, пикси летающие и прочие... Невидимый народец, именно потому что он невидимый в первую очередь, и магический воздух это, тем не менее, не эфир, но все же, все же то, что мы очень четко можем ощущать, но не можем видеть. Сама вот эта концепция мы можем ощущать, но не можем видеть, так как нет проявленной физической оболочки это есть концепция знания в магии. Когда вы будете э, развиваться в магии, у вас выявится ваш канал восприятия. И для кого-то это видение, для кого-то это слышание, для кого-то это знание, знание, так называемое. Это, наверное, самый популярный способ восприятия незримой реальности. Потому что когда картинки у вас появляются внутри головы, так скажем, в вашем воображении... И картинки сие именно проявляются в виде в первую очередь знания. для того, чтобы почувствовать, о чем я говорю, что такое энергетическая мыслеформа, где вы можете ее чувствовать, но не можете видеть. Поиграемся с энергошарами. Помните такое? Простое-простое упражнение. Но это у нас первый урок, поэтому мы начинаем с базиса. Присядьте куда-нибудь в удобное местечко. Можете прямо сейчас, можете потом это сделать. Идея такова, что вы садитесь, вы расслабляетесь, вы кладете руки ладонями вверх на колени. И э, представляете себе, что, допустим, ваши правые ладони, ну, сначала вы почувствуете, расслабьтесь, подышите. Почувствуйте свои руки, тяжесть. И представьте, как в вашей правой ладони лежит тяжелый плоский камень. Детально визуализируйте его, представляйте себе его вес, текстуру, его поверхность. В какой-то момент вы начнете чувствовать тяжесть. Если у вас не получилось сейчас ее почувствовать, возможно, вам нужно будет больше времени и делайте это упражнение, пока вы не почувствуете эту тяжесть. И как вы только почувствовали некую тяжесть, что ваше ощущение правой руки другое, чем левой, Поднимите их чуть-чуть над коленями и почувствуйте. У вас есть ощущение, что в правой руке действительно что-то более тяжелое, вам приходится принимать как будто бы больше усилий? Соответственно, вот ну, эта мыслеформа, она, она нам важна, нужна, нужен этот навык. Понятно, что таким образом мы взаимодействуем с мозгом. Это можно объяснить все физиологическими процессами. Тем не менее, это не имеет никакого значения. Имеет значение то, что мы можем чувствовать то, чего там нет. И любая форма, в принципе, она может чувствоваться. Один из важных таких базовых упражнений – это игра вот с этим шариком. Если, допустим, вот на таком расстоянии, Поставить друг от друга руки и начать представлять, как энергия из центра ладоней выходит, формируя определенный энергоблок. И вы его как начинаете чувствовать. Вы со временем начнете чувствовать вот эту плотность. Ну, да, понятно, что я тренирована, поэтому у меня это происходит мгновенно. Вам какое-то время, наверное, понадобится, а может быть и нет. Может быть, также сразу у вас получится почувствовать плотность. Но попробуйте это даже не до того момента, когда вы почувствуете плотный шар в ваших, в ваших руках. И по большому счету, то это то, как формирует наша энергия, наша, энергия нашего воображения, как она формирует мысли, формы. Все практики, которые связаны с работой с энергией воздуха, это практики визуализации, практики знания. Поэтому, что вы можете сделать для того, чтобы ознакомиться? Выделите себе время какое-то и визуализируйте один цвет. Выберите какой-то цвет, который вам ближе. Мне, меня пока оранжевый устраивает во многом. И на протяжении, допустим, 5, может быть, 7 минут запишите себе, визуализируйте этот цвет. Насколько вам удается увидеть? Где вы увидите его? Вы видите его в своей голове, где-то внутри? Просто у вас есть знание о том, что этот цвет вы визуализируете? Вы видите его перед глазами? Или у вас никак не получается визуализировать? Запишите эти наблюдения в дневник, мы можем обсудить их в следующем прямом эфире. Визуализируйте простую любую форму. Следующий шаг. И раскрасьте ее в какой-нибудь цвет. Не знаю, синий треугольник, например. Там, розовый ромб. Что-то простое с ярким цветом. Точно так же. Потом запишите. Когда вы, у вас получается визуализировать простые формы, перейдите к 3D-формам. То есть, пусть это будет сфера, куб, треугольник. Тот же ромб, но вы можете рассмотреть его с нескольких сторон, да, вы можете его повертеть в своей голове. Когда вы закончите с этим, уже можно визуализировать какие-то стенки. Даже если у вас все хорошо с визуализацией, то есть вы можете визуализировать что-то очень глобальное сразу, да, там вы можете визуализировать какую-нибудь битву драконов и так далее. Порой бывает так, что удержать внимание на простой форме или просто цвете не так-то просто. Многим людям с ярким живым воображением представлять динамичные, мощные картины каких-то глобальных сценариях гораздо проще, чем удерживать внимание на простых мыслеформах. Ну и в итоге, потихоньку достигая, если у вас сложности с воображением в целом, с визуализацией, то начиная с простых форм вам нужно будет прийти как раз к тем большим сценариям, то есть научиться представлять, допустим, пейзажи, где вы можете летать над пейзажами, или какие-то сцены, или вашу комнату визуализировать, где вы сидите, и представлять, как вы по ней ходите. То есть уже что-то более такое глобальное. А если же наоборот вам глобально представить легко, то двигайтесь в сторону удерживания внимания на простых формах. Я знаю, что многие из вас на этом курсе имеют практику, и имеют видение, и, возможно, вам покажется, что... Делать с такой заниматься ерундой в самом начале это совершенно неинтересно и я вас прекрасно понимаю, Но, тем не менее предлагаю <laughs> с больших проектов, с больших таких, с больших ваших возможностей визуализации и видения спрыгнуть в простые мысли формы. Знаете, я, я вам скажу честно, несмотря на то, что я в этом с детства. Сейчас я прохожу новое обучение для, для того, чтобы войти в Орден Маги Хауса, и я заново прохожу basics, да, я заново прохожу все эти базовые аспекты и понимаю, что иногда возвращаться вот на эти ступеньки и закреплять э, свое внимание, работать с простыми формами, может очень здорово помочь заново перезапустить свои возможности и способности. Иногда мы уходим и забываем о том, что через простоту, через простое удержание внимания, через простые.. Э, очень простые базовые вещи мы можем э, совсем иначе посмотреть на существующий путь, который мы уже в целом прошли. Мы двигаемся по спирали, вернее по восьмерке, и даже если вы очень опытный маг, иногда, возвращаясь на короткое время к базовым знаниям, вы можете очень сильно и достаточно резко углубить свое понимание пространства. Следующая стихия – вода. Она наиболее сложена в работе, именно знакомстве с водой, потому что она требует работы со, работы со своими эмоциями. С водой мы работаем со своей психикой, со своими чувствами, со своими эмоциями, со своими травмами в первую очередь, потому что мы заглядываем в тень. С водой мы заглядываем в тень, и там не всегда приятно. Вода – это дерзать. Вот прекрасное слово «дерзать». Соответственно, это э, понимание воды, это то, что мы выходим за рамки своего «я», уже выздоровевшие, возможно, частично хотя бы, знакомые со своими травмами, готовыми работать со своей тенью. Вода про эмоции, она про чувства и, в принципе, про э, соединение магии, той самой, как, как, которую мы э, манифестируем через огонь, мы через воду синхронизируем эту магию со своей психикой, подсознанием и тенью. Для мага принципиально иметь доступ к своей тени, для мага принципиально вся синхрония психо психическая, психологическая, когда э, все ваше естество работает на вас. Когда, когда вы уже готовы к манифестации через огонь, вы начинаете с того, что представляет вода. Поэтому взаимодействие стихий, конечно же, очень условное. Когда мы говорим о том, что вода уничтожает огонь, это в равных пропорциях так. Но на самом деле мы можем говорить о некой теплой воде, да, когда взаимодействие огня и воды. Мы можем говорить об испарениях. И прочее-прочее. То есть для того, чтобы наша магия сработала, нам нужно погрузиться в водные пространства нашего Я. А для того, чтобы ознакомиться с энергией воды, здесь, конечно, есть несколько практик, достаточно тяжелых, и один из них включает все-таки работу со своими самыми сложными воспоминаниями. Вода также ассоциируется с памятью. И первое, наверное, что мы, что мы делаем с со собой, когда мы знакомимся с водой, это попробовать расслабиться. И если у вас есть на поверхности крайне неприятные воспоминания, может быть, пусть не крайне, но неприятные, чтобы не ретравматизировать себя, просто постарайтесь... Выбрать что-то не, не, не столь травматичное, но тем не менее беспокоящее, Что-то такое, что вы бы хотели, чтобы не существовало в вашей жизни, но оно существует. И вы, когда вы войдете в состояние медитации или около медитации, в расслабленном состоянии, попробуйте вызвать это неприятное воспоминание но фиксируйтесь не на нем, фиксируйтесь на этих чувствах. Что это за чувство? Если вас тут же блокирует и переполняет чувство вины, вычлените его отдельно. Когда мы научаемся справляться с неприятными эмоциями, неприятными воспоминаниями через отпускание их, мы потихонечку обретаем власть над своей тенью. Если мы сразу же, конечно, прыгаем вместо карьеры, мы рискуем впасть в одержимость тенью, что, в общем-то, нам не нужно. Нам, мы не для этого тут. Вот. Но умение переживать эмоцию в контролируемом пространстве, там, где вам ничего не угрожает, достаточно важный навык. Поэтому предлагаю вам все таки попробовать такое упражнение, когда вы, допустим, чувство стыда, что-то вы там, не знаю, сказали, сделали какую-то дурацкую вещь, попали в какой-нибудь просак или еще что-то, что-то, какой-то казус с вами приключился, то почувствуйте, как это ощущение заползает в вас, и ваше тело, скорее всего, будет немного реагировать и напрягаться. И вот здесь через тело нужно попробовать отпустить эту эмоцию. Если это чувство вины или чувство стыда, сам особенно, но, и даже хорошо, если у вас будут именно эти ощущения. То есть не уходите в травму, где вы есть жертва, уходите пока что э, в те травмы, где есть чувство вины и стыда. И вот здесь, соответственно, можно потихонечку его отпускать. То есть когда вы держите это чувство, следуйте за ним, куда оно вас ведет как будто бы в море, в каком-то озере. Попробуйте поймать просто эмоцию и абстрагироваться от самой ситуации. Начните глубоко дышать таким образом, что уже ваше тело начало расслабляться. И визуализируйте, как вы входите с этим чувством в водоем. Ваше тело расслабляется, и вы погружаетесь в воду вместе с головой. И вот это чувство вы его вместе с дыханием, с водой отпускаете. Дайте ему выйти через расслабление. Попробуйте расцепить эту связку, чтобы она больше не... Чтобы это ощущение, чтобы эта ситуация больше не держала вашу энергию, не ела ваш ресурс. Когда вам удастся достичь состояния, что чувства стыда и вины куда-то улетели, здесь самое время сосредоточиться на чувстве сострадания к себе <с> и чувстве любви. Вода вокруг вас в озеро должна очиститься, стать прозрачной и наполнить вас. То есть вы очищаетесь до такой степени, что вы становитесь прозрачной, и когда вы лежите в воде, вас не видно. Вы соединяетесь со стихией воды. Потом потихонечку визуализируйте, как вы выходите из воды, обретая обратно плотность, и возвращаетесь в свое нормальное состояние, в ваше тело, там, где вы находитесь, очищенными. Самый простой способ познакомиться с стихией воды, конечно, устроить себе ритуал банный. Если вы ходите в баню и знаете, банный ритуалы, это идеально, сделайте что-нибудь такое. Если. Но это требует компании. В одиночестве, в идеале, если вы себе просто устроите это в ванну. Если у вас есть ванна, где лежать, вообще идеально, но даже в душе достаточно. Здесь просто нужно взять и принять эту ванну душ осознанно, вместе со свечами, с маслами, понимая, что вы делаете, и, соответственно, обращаясь к воде как к своей сестре которая, да, кстати, про воздух я не сказал, что он наш брат, а вода наша сестра, и, соответственно, вы объединяетесь с ней и просят у них сил, у нее для того, чтобы вы могли дерзать. И самый главный челлендж воды в том, чтобы придумать вам какое-то новое совершенно занятие. А, работать с тенью мы будем в течение курса, так или иначе, мы будем туда забретать. Поэтому работать с водой мы будем больше. Сейчас я просто обозначаю них определенные вещи. Конечно, все, каждая вообще практика со стихиями, она будет расширяться. Просто даже если я не буду уже говорить что-то конкретно стихии, мы все равно так или иначе будем расширять свое представление о них, мы будем расширять свою практику. В идеале попробуйте ввести в свою рутину что-то новое возьмите новый сорт кофе вместо кофе пейте чай или ешьте что-то иное на завтрак хотя может если вы разные дети что-то что новое но в идеале если вы заведете себе новое хобби пойдете танцевать вязать крючком рисовать мелками на асфальте в общем что-нибудь любое что поможет вам просто познать какие-то новые сферы деятельности и выстроить совершенно новые нейронные связи, потому что именно за это отвечает вода. Вода также отвечает за самовыражение. Интересный факт, что чем больше в человеке воды, тем ему сложнее самовыражаться, но именно это то, именно то что требует вода. Вода требует... И отвечает за персональную трансформацию, а также она еще отвечает за наши сны. Так что в свои дневнички записываем сны обязательно, я об этом скажу на прямом эфире, ну, и... так что вы уже, скорее всего, это слышали. Соответственно, записывая с самого начала сны, которые вам снятся, мы можем их периодически обсуждать эфирах Можете мне их писать иногда, можете в чате обсуждать и писать, и вам помогут ваши сокурсники понять, что же там происходит. Самовыражение. Это один из, конечно, тоже кругольных камней воды. И в идеале мы можем начать петь... Начать петь мантры, начать э, э, петь различные молитвы, звуки. Это один из аспектов тренировки в магии, когда мы сосредотачиваемся на определенном звуке и уходим в транс. Это не обязательно должен быть ОМ, но, допустим, классическая... Гнастической. Классический гностический ритуал изгнания. Ну, это, ритуал изгнания так называется просто глобально. По факту, это просто очищение пространства перед практикой. И э, мы активируем свои центры, 5 центров, то есть не 7, а 5 через звуки и. Э, а, о, и, соответственно, вот таким вот действием я вам покажу. Чуть-чуть позже. Таким действием мы активируем 5 центров и двигаемся потом снизу. -а -э -э -э -э Выше-выше нот. И это тоже относится к энергии воды, потому что мы таким образом задействуем наше и самовыражение, и эмоции, и преодолеваем определенные сложности, может быть, стеснение <говорят> или э, страх каким-то показаться дураком самому себе. Но в магии очень много странных действий. Издавание звуков – это одно из э, тех самых действий, которые нам нужно делать. Потому что звуки, музыка имеют колоссальнейшее значение в магии. Шаманский бубен, если у вас есть, вообще прекрасно. Или просто, в принципе, вы можете работать с ритмом. Потому что все, что касается извлекаемых из нашего тела и посредством нашего тела звуков, это самое магическое, что мы можем делать, и это непосредственно отно имеет отношение к воде. Поэтому будем учиться с вами чантить, э, распевать, может быть, какие-то руны иногда, или э, мантры, или просто придумывать любые звуки. Допустим, в магии хаоса есть ура уранический барбар... барбар... -бар Барбариан, то есть это барабарщина, да? Тарабарщина, как правильно сказать? В общем, <laughs> в общем, изобретенный язык, допустим, когда они говорят cheer факой", это пожелание удачи, cheers и так далее. Это придуманное слово. Или "Долси", "Долси" это дорогой на вот этом вредвун, тарабарском языке. Когда мы обращаемся друг к другу, дорогой сиблинг, сестра, брат, это долси и так далее то есть это а, способ коммуникации когда мы можем создавать звуки извлекать звуки вот допустим как поет лиза геррит Конденс. она поет на выдуманном языке ну не всегда конечно но 90 процентов ее песен это выдуманный язык да она научилась когда она жила в своей, там, где они там жили, не знаю, в Австралии, там были эмигранты из разных стран, в основном она жила в районе, где были эмигранты из э, мусульманских стран, и они пели свои песни на своем языке, который для Лизы был вообще, конечно, тарабарским она просто повторяла за ними, и все, и это создало ее уникальность стиль пения, и я думаю, вы согласитесь, что музыка Dead контент очень магичная, она для меня была, э, в принципе, сантреком вообще моей магии, и да, если вы не знали, ну, я думаю, что вы знали, но Лиза Геррер поет на выдуманном языке, <свы> поэтому это же прекрасно, <свы> самое магичное, что можно сделать в музыке, это просто петь, петь звуки и так далее. Я думаю, что, я, конечно, очень плохо знаю группу Игорь в этом плане, но Айгор с двумя р-тремя р, -р -тремя -ре. они тоже, походу, поют на выдуманном языке. <свы> Ну, не все, конечно, частично, поэтому попробуйте. Попробуйте – для начала распевать вот эти звуки, это самые сакральные звуки гностики. Это звук «и….» Потом, это, соответственно, макушка. То есть, когда мы активируем свои центры, мы активируем здесь сначала. «И…» Чем выше, тем лучше. Горловой центр. Сердечный центр. Потом мы перемещаемся ниже в солнечное сплетение, чуть ниже, где живот. Мы поем. И перемещаемся ниже в пах. Это звук. И дальше также поднимаемся наверх. У <звучит> Не стесняемся. <смех> Распеваем эти звуки для начала. Это вам поможет познакомиться с энергией воды. Соответственно, вот сегодняшняя лекция у нас про стихии. Дальше мы будем оглубляться, расширять свои знания. В следующей лекции мы поговорим о строении чакр. И, в принципе, о магических подходах. И дальше я вам расскажу немного про историю оккультизма и что мы, собственно, будем делать. И скоро приступим к каким-то базовым ритуалам. Прекрасного вам пути магического. Пока-пока.